Здравствуйте! В этой серии роликов мы поговорим о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации автоматических котлов. Проблема седьмая. Вентилятор работает некорректно. Для решения этой проблемы попробуйте поменять тип вентилятора в меню. Для этого зайдите в меню с помощью кнопки F. Далее найдите пункт настройки вентилятора. Далее нужно выбрать тип вентилятора. Тип вентилятора может быть указан на самом вентиляторе. Найдите подходящий в списке. Если в меню нет нужного вентилятора, то выберите тот тип, на котором вентилятор будет работать более корректно. На этом все. Мы разобрали, что делать, если вентилятор работает некорректно. Удачно вам использовать!